Привет! Очередной славный денек и очередная тренировочка. Что ж, начнем, как обычно, с демонстрации площадки. Как вы уже заметили, наверное. Площадка установлена с нарушениями. Очень-очень близко к дороге. Это очень плохо. Но придется потренироваться на ней. Что здесь есть? Брусья двойные, достаточно длинные камечки и беседочки, где можно отдохнуть от тренировки. Комплекс. Какие-то детские непонятные кольца, скамья для пресса. Какая-то хренатень. Хотя, может, на ней удобно отжиматься, не знаю. Мне кажется, что нет. Псевдоканат. Двигаемся дальше. Еще один комплекс. Сделанный в виде гексагона. В принципе, все то же самое. То есть, хрень для отжиманий на брусьях. Детская веревочная лестница поломанная, как вы видите, потому что такие пластиковые крепления это не самая качественная вещь. Трапеция. Вот это может быть интересно на самом деле. Рукоход закрепленный очень высоко. Еще одни брусья гнутые, в принципе, довольно интересная штука на этой конструкции можно. много чего придумать, это интереснее, чем обычные брусья. Еще кольца нейтральный ход. Пишите в комментариях свои догадки по поводу того, что это. За лучший ответ я подарю чего-нибудь там, или просто передам Нет, подарю браслетик за лучший ответ по поводу того, что это и зачем это вообще нужно. Упоры для отжиманий, кстати, прикольные, да. Такие в пол. Еще одна скамеечка. И еще упоры для отжиманий и для тренировки стойки на руках. Видимо, ими особо активно пользуются, потому что они почище. Вот здесь я буду тренироваться сегодня, делать подходы, подходы с паузами все еще. Длится эта техника. Что ж, разминаемся и Погнали. Вот, вот получилась тренировочка сегодня порядка 25 минут Вот, конечно, что еще? Какой еще минус на площадке, которые не чистят? Это перепады высот Сейчас это не так критично Потому что у нас все упражнения делаются на одном месте Но дальше в продвинутых техниках вас ждет Вас ждут упражнения, где нужно будет перемещаться Где будет нестабильность И поэтому очень важно найти ту площадку, на которой можно заниматься, где будет ровная поверхность и таким образом вы сможете делать упражнение, будучи полным, полностью уверенным, что вы поставите ногу, руку на ровную поверхность. И не будет такого, что вы случайно поставите не туда, под нагрузкой вывихнете там, или какого-нибудь подобного ужаса. Вот. Если у вас нет площадки, которую чистить, то берете с собой лопаточку и, скорее всего, в следующих видео, в одном из следующих видео, вы увидите меня с лопаточкой, как я буду разгребать всю эту хренотень чтобы было безопасно тренироваться потому что вот на этом покрытии можно делать только статику то есть упражнение, где у вас ноги и руки и все время на земле не происходит отталкивания вот такие вот дела хорошая тренировка если вы еще не тренировались то хорошего потренироваться а мы увидимся завтра на новой площадке будем продолжать продвинутый блок давайте всем удачи, бомбим!